человек делает узлы крест-накрест крест или вышивает крест-накрест крест, то он должен говорить что он в жизни хочет и это придет таким образом вышивание может быть с выпрашиванием для рода я желаю дочери счастья желаю сыну пусть каждая дверь откроется пусть будет много денег Шипчите и вышивайте обычно вышивали и читали молитвы во спасения там господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешную или там «Да воскреснет бог расточаться в разе его добегут от лица его ненавидящего войки исчезает дым до да исчезнет как китает воск от лица огня, так погибнут бесы перед лицом Бога нашего, Иисуса Христа и так далее. И вот вышиваете в этот момент. Потом дарите своей дочке, она вышиванку, говорите, это от чистого сердца. Она ее цепляет и у него уходят психические болезни, происходят там исчезают там сглазы порчи и так далее. И вы можете это все тоже делать. Пожалуйста, делайте такие эзотерически наполненные картины. Можете читать мантру Мани под Махом, Мани под